Друзья, кто мечтал о вкусных, ярких, сочных, легких э, колбаска-гриль? Вот сегодня этот ролик вы увидите. Куриные колбаски-гриль с сыром желтым, классным, янтарным сыром, который будет вытекать такой слезой, да? Э, с сушеными яблоками. И немножечко лука. Яблоки golden, сладкие. Ты их кусаешь, они похрустывают. Лук набухнет в сырой колбаске. Это будет ва да? И все это мы набьем. Смешаем со специями для куриных купат. Это называется смесь наша новая для куриных купат. А, смесь может быть любой, но здесь я постарался для вас собрать самое-самое вкусное. Они такие желто-оранжевые, вот такие колбаски. Вот, и все набьем свиную черево. Свиная черева 34-36, средний калибр. Она быстро прожаривается, она быстро проваривается и на гриле, на открытом, и на э, закрытом гриле. Тут тоже делается. Принцип простой. Мясо, вода, Соль и специи, больше ничего лишнего. Ну и сыр в самом конце. Воды 20%, примерно 15-20% мяса у нас мы сейчас взвесим. Это куриное бедро, куриное бедро с кожей, вам именно оно нужно. Я его распустил на 3 мм, на самую мелкую решеточку, что у меня была, да. Дальше я взвешу пряности, взвешу соль. С соли примерно 16 грамм на кило, то есть 1,6%. Вот такая смесь. Тут орегано, тут э, все очень-очень здорово. Добавим, ну примерно 10-11 грамм на кило, ну примерно так вот с запасом насыпаем. Да, Дальше сушеные яблоки и лук. Яблоки будут давать сладость и будут давать текстуру, кусаемость. Еще 20 грамм, примерно воды, фарш, соль 20 граммов. Все, высыпаем. Мешаем. Дальше набивка и варка предварительная. Видите, какой он оранжевый становится сразу фарш? Потому что там есть куркума. Сделаем два варианта термообработки. Термообработка предварительная, просто в кипяточек на 15 минут. Либо на 80 градусов, выдержать минут 25, да, на 80 градусах. Либо кипяток 15 минут. Слил кипяток, еще раз кипяток залил, еще раз 15 минут, и колбаса готова, готова. Она будет бледненькая, но она будет готовая. Дальше просто готовую колбасу кинул на гриль, заколировал, ну, то есть, там, красивую корочку ей придал, и все, можно кушать. То есть ты уже не переживаешь о том, твои дети найдят сырого мяса или нет, там, сырой курицы. Они будут готовы, стандартная, безопасная, и вы можете спокойненько кушать и ничего не бояться. Друзья, опять глобус на вашем экране, приезд колбаски, да? Значит, что хочу сразу отметить, эти колбаски, и когда ты жаришь их сырыми, они, естественно, лопаются. Ну, невозможно на сковородке пожарить колбасу так, чтобы она не полопалась. Лучше всего это делать, если вам нужно прям вот грилить-грилить сделайте на косвенном жаре на гриле, это хорошо, именно косвенный жар, то есть сначала прям доводим до готовности на косвенном жаре до 70 внутри, а потом просто потом готовую колбасу, просто чик-чик буквально там по минуточке на каждой стороне, она, она станет прям с колером, все хорошо, либо вариант номер два, который я вот здесь использовал, я сначала провел стандартную термообработку в горячей воде при 80 градусах до 70 внутри, они готовы они вот, их можно уже есть вот такими, а уже потом э, готовы, просто заколеровал вот так красиво, вот, вот просто для колера, видите, вот просто коленнул, и все, они готовые. В общем, вариантов у вас два, либо жарим на косвенном жаре и без вот этих вот потеков фарша, да? вот без таких потеков фарша, либо, если вы с этим согласны, жарите как надо, на сковородке, видите, они готовы, я их могу спокойненько порезать на м, отдельные колбаски и спокойненько, отдельненько порезать, ну, порционку. Либо я могу это сейчас порезать, м, закинуть в наш м, пакет вакуумный и завакуумировать, и заморозить, тоже хорошо. Либо я могу их заморозить прямо вот так, навалом, потом почикать твердое замороженное и завакуумировать, третий вариант, да? вариантов куча. Если завакуумировать замороженными, то они не деформируются. Все-таки вакуум, если он особенно сильный, то он деформирует колбаски, вот. А потом уже готовые колбасу ты берешь из морозильника, пока доехал до э, речки там, там, своей, там куда, в походную, природу, неважно куда, на барбекю. Пока доехал, оно все оттаяло, ты просто приехал вот так же, как и я на сковородочке. Раз, раз, пару минут. Прогрел, засмолил, как-то, да, смолец придал, да, заколеровал и все, и делаешь вот так повторять за мной. Так, а? М -м -м. Сыр растекается. Сыр сочный. Нежный. Ароматы пряностей. Не яркие. Слегка острит. Чуть-чуть буквально острит. Пряность. Прям вот полная, закругленная. Мне очень нравится. Это сочно. Ну тут почти 20% воды, да? Вот смотрите, Вот. Это осталось сочно. Желтый сочный, пряный бульон вытекает из них, да? тот, который вы хотите. М -м -м. Вот, вот, вот, вот так, как я хотел, да, видно вам? Вот такая вот вещь. Видите, как некрасиво, ты с этим ничего не поделаешь, вот она лопнула и все. М -м -м. Хотя я допускаю, что это будет вкуснее. Давайте его попробуем. Вот этот срез, видите, с сыром, вот, он еще горячий, он еще плавится, вытекает капелькой, он тоже немножко остыло. Угу. Хрустит лук на зубах из состава смеси яблочной луковой. Яблоки дают текстуру такую жевабельную, жесткую. М -м, прям приятно. Из-за того, что здесь большие термопотери, ну при жарке много вытекло, м -м, она более соленая, это колбаска, но это нормально. Ну что? Что с этим сделаешь? Ну, возможно, что из-за того, что больше потерял воды, вкус более конденсированный в жареном, вот прямо на сковородке. Поэтому я думаю, что есть, как есть тупоконечники и остроконечники, знаете, да? Эту сказку про войну тупоконечников и остроконечников. Также есть приверженцы прямой жарки на сковородке и жарки с помощью предварительной термообработки, вот как через кипяток, через два кипятка. Какой из них лучше, я вам точно не скажу, это вы сами решите. Пробуйте, повторяйте, это недорого, это просто и это очень быстро. Наш ролик вот, в реальном его времени занял примерно полчаса. Вы это тоже можете сделать. Ну, понятно, что здесь 5, -5 минут, но за полчаса, минут сорок вы сможете это все сделать. Пробуйте, и у вас все получится.